Ну, чтобы предполагать сверхъестественное, надо сначала понять, что это такое для нас, что такое сверхъестественное. Если это, ну, допустим, то, что мы пока не можем объяснить, это еще не значит, что это сверхъестественное, потому что, ну, многие понятия, Которые сейчас мы считаем чем-то обыденным, там, гром и молния, когда-то казались чем-то как раз сверхъестественным и невозможным. Просто есть какие-то вещи, которые наука еще пока не может доказать. И... А вот то, что. Это сказать, всякие эзотерики считают сверхъестественным там левитировать или, там, я не знаю, упускать жировые молнии, то, что совсем никак не обосновано и ничем не доказано, я не знаю, зачем вообще это верить и допускать существование такого.